Добро пожаловать на специальную передачу из серии «Основания веры». Мы были искуплены, куплены дорогой ценой и сделаны новыми через жертву Иисуса, нашего Господа и Спасителя. Достоверное Слово Божье является вашей уверенностью. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу Победоносный голос верующего. Я Джереми Пирсонс. Мой дедушка Кеннет Копланд на протяжении многих лет говорил о том, что цель передачи Победоносный голос верующего выводить вас на такой уровень, когда ваша жизнь находится в ежедневном процессе победы, изо дня в день, ежедневная победа во Христе Иисусе. И эта цель никогда не менялась. И в 1989 году брат Копланд проповедовал о реальностях искупления. И сегодня это послание является таким же сильным, каким было и тогда. И сегодня мы представляем вам эту специальную передачу из архивов миссии Каннета Копланда. Давайте возьмем нашу Библию и узнаем об Иисусе, нашем Искупителе. Здравствуйте, я Каннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Наша цель и наш план этой передачи – доносить до вас Слово Божье в доступном ежедневном формате. Что-то, что поможет вам одерживать победу во всех трудностях, которые жизнь приносит конкретно вашу жизнь, и ваши обстоятельства. Слово Божье является силой нашей жизни. Он послал свое слово, и оно исцелило нас, и мы рождены свыше Словом Божьим. Его Слово – это то, что требуется для того, чтобы изменить наше мышление. Помазание Божье приходит на Слово Божье, поэтому цель этих ежедневных передач – делиться с вами тем, чему мы научились за последние годы, за эти 20 с лишним лет, которые мы находимся в служении, что принесло нам победу, и что вывело нас в нашей повседневной жизни на такой уровень во Христе Иисусе, где наша вера сильная, и работает, побеждая те бури и ту тьму, которые приносит жизнь, приносит всем. Поэтому наша семья научилась вместо религии ходить и жить в реальности победы во Христе Иисусе. И именно для этого мы здесь. Это то, чем мы собираемся делиться с вами. Поэтому у нас сегодня есть очень интересные вещи. Я знаю, что вы будете благословлены ими, поэтому, если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы ее открыли. Мы прочитаем сегодня несколько мест Писаний. Прежде давайте помолимся. Отец во имя Иисуса. Нам нужна Твоя помощь. Мы осознаем, что мы нуждаемся в Тебе в каждой сфере нашей жизни. И на этой передаче сегодня. Духом Святым мы принимаем откровение об Иисусе в нашей жизни на этой земле. Спасибо Тебе за Него. Во имя Иисуса. Аминь. Мы уже говорили как-то о том факте, что мы действительно искуплены. Быть искупленными означает быть выкупленными обратно, или вернуть в его первоначальную форму, или в более лучше. Мы были искуплены силой Божьей, кровью Иисуса. Мы фактически, действительно искуплены. Искупление – это не просто какая-то религиозная идея. Это не что-то, что придумано человеком. Бог его придумал. Это его мечта. Это его мечта, восстановить человечество в его взаимоотношениях с Ним, так как Он первоначально сотворил Адама в Эдемском саду. Иисус Христос является центральной фигурой нашего искупления. Он наш искупитель. Когда я говорю, что мы действительно искуплены, есть реальность этого. Есть что-то, что может попасть внутрь вас. Так что вы действительно знаете, что вы искуплены. Это что-то реальное. Это не какой-то журавль в небе. Супер-небеса в один прекрасный день. Благодарение Богу за небеса. Небеса — это реальное место. Они действительно существуют. Бог действительно там. Иисус физически находится там. У нас есть родственники, которые физически находятся там. Слава Богу. Но мы сейчас имеем дело не с небесами, как местом. Мы имеем дело с землей, как местом. И это паршивое место. Аминь. Когда вы не знаете Бога, и земля может быть хорошим местом. Она может. На ней может быть много радости и много удовольствия. Но на ней также может быть очень много печали и много боли, как все мы знаем. И нам нужно понять, что небеса реальны, земля реальна, и искупление реально для нас сейчас. Иисус Христос пришел, стал жертвой на Голговском кресте. Но на этом был не конец. Иисус сошел в ад, победил силу смерти, победил все силы ада, смерть могилу и все, что приносит скорбь и печаль человечеству. Он воскрес из мертвых силой Божьей, в буквальном смысле слова, разрушив власть смерти, державшей человечество на коротком поводке со времен союза Адама с Сатаной в Эдемском саду. в каждому мужчине, каждой женщине, каждому ребенку, каждому человеку, рожденному на этой земле, право и привилегию принять Иисуса Христа как их Господа и их Спасителя, тем самым делая их искупление реальностью в их жизни. И у Сатаны больше нет власти над человеком. Он не может это остановить. Если вы делаете Иисуса Христа Господом в вашей жизни, это искупление там. Оно реально. И вы искуплены прямо сейчас, а не после того, как умрете и пойдете на небо. Благодарение Богу, что когда вы умрете, вы пойдете на небо, вы переместитесь с этой планеты туда, с этого места в то. Библия говорит, что выйти из тела значит во у Господа. Но мы искуплены уже сейчас, находясь здесь. Другими словами, есть определенные законы. Библия говорит, что на этой земле действует закон греха и смерти. Но мы не подчинены ему, когда ходим в этом искуплении и избираем его. И нашему телу предстоит однажды умереть. Это тело умрет. Оно либо перестанет функционировать, и умрет, и будет похоронено, либо, когда вернется Иисус, это тело будет изменено и будет восхищено к Нему. В любом случае, это тело подвергнется изменению. Но вы не просто тело и разум, вы — дух. У вас есть душа, состоящая из вашего разума, вашей воли и ваших эмоций, и ваша душа вместе с вашим духом живут в этой плоти в этом физическом теле из крови и костей. Это тело временно. Оно просто является вашей связью с этим физическим миром. Физическое тело контактирует с физическим миром. Иисус сказал, что то, что является плотью, есть плоть. То, что является духом, есть дух. Настоящий вы – это дух. Вы можете жить без своего тела, но ваше тело не может жить без вас, без духа. Ваш духовный человек был рожден заново когда вы сделали Иисуса Христа Господом в своей жизни. Рожден заново в новой семье, с новым отцом и в новой среде. Вы являетесь гражданином семьи Божьей. В этом вся суть искупления, понимаете? Мы граждане семьи веры. Мы граждане семьи праведности. Мы граждане семьи надежды, мы граждане семьи здоровья, мы граждане семьи жизни, мы граждане семьи любви, мы граждане семьи Божьей. Бог наш Отец, Он наш Отец, Он занял свое место в качестве нашего Отца, когда мы заняли свое место в качестве Его чада. Мы были рождены заново. У нас есть Дух Святой, чтобы вести нас, наставлять нас, защищать нас, работать с нами. Для нас во всех сферах этой жизни, а не чтобы нечистый дух Сатана господствовал над нами. Поскольку Сатана преступник. Если вы позволите ему, он будет это делать. Ему все равно правильно это или неправильно. Он будет это делать, если это будет сходить ему с рук. Если вы позволите ему господствовать над вами, если вы позволите ему вести вас, если вы будете делать то, что он говорит вам делать, если вы будете послушны своей плоти, своим предположениям и чувствам, а не тому, что говорит на этот счет Бог тогда вы будете под Его господством. Но вы не должны быть под Ним, под сатаной. И вот где Слово Божье вступает в силу и начинает действовать в нашей жизни. Вот где эта передача вступает в силу и начинает действовать в нашей жизни. Вот для чего она. Чтобы постоянно наставлять и увещевать вас каждый день. Да, коли можно говорить «ныне», как говорит Библия. Чтобы ежедневно делиться с вами этими вещами. Чтобы вы могли питаться этим. Иисус сказал, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Вашего духовного человека необходимо ежедневно питать, так же, как и вашего умственного человека, так же, как и вашего физического человека. И мы в свое время уже говорили об этом искуплении, о достоверности, честности Слова Божьего. Почему, по-вашему, когда кто-то упоминает что-то о Слове Божьем, они всегда думают об этой книге в черном переплете? Это Слово Божье, да. Но речь не об этом. Библия ссылается несколько на другое. Когда она говорит взять Слово Божье, меч Духа, и во многих других местах, таких как, например, что Он послал Слово Свое, и оно исцелило их, и так далее, в буквальном смысле слова, в тысячах местах Писания в Библии, Говоря о Слове Божьем. Если речь не просто о книге, тогда о чем же? Речь о Слове Бога в том же самом понимании, в каком бы вы подумали, если бы кто-то сказал о Слове Каната Копланда, о Слове вашего врача, о Слове вашего юриста, о Слове друга, которому вы весьма доверяете, о Слове президента, о Слове нации. Послушайте, речь идет о честности Бога. Речь о том, что Слово Бога является Его обязательством. Бог связан обязательством всеми обетованиями, которые Он изложил в этой книге. Эта книга не просто содержит в себе Слово Божие, она является Словом Божьим. Мы в Слове Бога есть сила Бога. Достаточно силы, чтобы исполнить себя, когда на Нем стоят и принимают Его. И мы говорили о том, что мы искуплены. Мы говорили о достоверности, честности записанного Слова Божьего. О том, чтобы ставить Слово Божье на первое место в нашей жизни, делать его окончательным авторитетом. Я не движим тем, что я чувствую, я не движим тем, что я вижу, я движим тем, во что я верю. И в любой ситуации я верю тому, что сказал об этом Бог. И это, если нужно, изменит эту ситуацию, чтобы привести ее в соответствие со Словом Божьим. Привести ее в в соответствии со Словом Божьим. Что будет с пользой для нас с вами? Слава Богу! Слово Божье, оно за нас, а не против нас. Поэтому, слава Богу, и нам нужно быть за Слово Божье, а не против Него. Аминь. И это возвращает нас к тому, о чем мы уже тоже в свое время говорили, и что действительно, действительно является центральной частью, центральной осью христианства. Это почему Бог сделал то, что Он сделал. Это почему Иисус сделал то, что Он сделал. Я говорю о праведности, о том, чтобы находиться в правильном положении перед Богом. Есть не одно место, я думаю сейчас о 17 стихе 54 главы Исаии, где Библия говорит, «Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешным». «И всякий язык, восстающий против тебя в осуждении, будет осужден». Это есть наследие рабов Господа, и их оправдание – праведность от Меня, говорит Господь. Бог взял на Себя ответственность за наше правильное положение перед Ним, и Иисус стал нашей праведностью. Библейская праведность — это не то, какими вы можете стать хорошими, чтобы впечатлить Бога. Так что он будет думать, что вы являетесь какими-то великими, и тогда он будет относиться к вам так, как будто все хорошо. Нет, это не то, как оно работает. Бог взял на себя проступки человека, посчитав, как если бы их больше не существовало потому что Иисус заплатил за них цену и сказал «К человекам благоволение». Благодарение Богу, слава Вышних Богу. Благоволение на земле по отношению к людям. Благоволение к человекам. Благоволение к человекам – это то, что объявил Бог, когда Иисус родился в Вифлееме. Итак, праведность – это наше правильное положение перед Богом, за его счет. Поэтому праведность, это находиться в правильном положении перед Богом, выбирая эту праведность, которую он уже обеспечил. Праведность, ее реальность, и что она будет производить в вашем сердце, и в том, что вас окружает, это дарованное Богом, наполненная благодатью способность, сверхъестественная способность стоять в присутствии всемогущего Бога так, как если бы греха никогда не было, как если бы грех никогда не приходил на эту землю. Слава Богу! Я прихожу в такой восторг, просто говоря об этом. Я хожу в этом и пользуюсь этим уже 20 лет. Я узнал об этом в 1967 году. Вот как долго я уже пользуюсь Этим в своей жизни. И любой может пользоваться этим. Иисус сделал это для всех людей. Написано. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий...» Что ж, я понял, что я был этим всяким, слава Богу. «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эта праведность является частью благодати в Боге. Очарование Божьего которое дало нам это. Это дар. Я хочу прочитать с вами несколько мест Писания. Мы посвятим этой теме всю эту неделю передач. Это так важно для вашей веры. Позвольте мне прочитать вам книгу Исаия 32:17. «И делом правды или праведности будет мир, и плодом правосудия... Или праведности, спокойствие и безопасность, или уверенность. Спокойствие и уверенность во веке. Это спокойствие духа и уверенность духа приходит от способности остановиться и подумать. Знаете, Бог любит меня. Бог заботится обо мне. О, брат, я не знаю, где ты это взял. Я прошел в своей жизни через настоящий ад. «Если ему есть для меня хоть какое-то дело, я не знаю, почему он ничего на этот счет не предпримет». «Дорогой мой, он уже кое-что на этот счет предпринял. Он послал Иисуса на крест. Воскресил его из мертвых, послал вам Духа Святого». «У меня нет никакого Святого Духа». «Что ж, вы в этом виноваты, а не он. Он послал его. Он сейчас прямо там с вами». «Ну, мой проповедник сказал мне, что это было не для меня». «Что ж, кому вы будете верить? Мне? Какому-то другому проповеднику? Или же вы будете верить этой книге?» Я не знаю, что говорит эта книга. Я знаю, вы сами в этом виноваты. Вам нужно открыть ее и узнать, что она говорит, и верить тому, что она говорит. Это копия Слова Божьего является словами Бога, обращенными к вам. Аминь. Эта уверенность приходит от того, что я каждый день думаю об этом Слове, молюсь на основании этого Слова, изучая его, питая свое сознание тем фактом, что Бог за меня, а не против меня. И кровь Иисуса разрушила стену разделения между мной и... И Богом. И какой бы вокруг меня ни был ад на земле, я могу молиться. С каким бы количеством проблем я ни сталкивался, я могу молиться. Помню, не так давно моя маленькая внучка попала в серьезную автомобильную аварию. Машина перевернулась как минимум раз семь, как выяснили, и машина была полностью разбита. Маленькую двухлетнюю Дженни выбросила из машины на расстоянии более 10 метров. У нее было сломано бедро. И врачи сказали, что когда ее привезли в больницу, они в действительности не думали, что она выживет. Они не думали, что она выживет. И люди со скорой помощи, которые забирали ее с места аварии, они думали, что она мертва, когда приехали за ней. Я просто хотел обрисовать вам всю картину. И мне сообщили об этом это было в тот день, когда у нас начиналась наша самая большая ежегодная конференция здесь, в Форт-Уорте. Они пришли и сообщили мне об этом. И вы не можете просто «О, Боже!» о -о -о -о! и просто разобраться по запчастям, просто запаниковать. «О, отвезите меня в больницу, мне нужно выяснить, о!» Но когда в вас есть этот мир и спокойствие, и уверенность, что с Богом все в порядке, и вам не нужно просто начинать каяться и бить себя чем-то по голове, «О, я привожу себя в правильное положение перед Богом!» Нет, нет. Ваше наказание уже было возложено на Иисуса. И я хочу подвести вас к такому образу мышления. Я в своем разуме просто закрылся внутри себя, Вместо того, чтобы устремляться в то, что снаружи, я устремился внутрь себя. Все, что происходило снаружи, мне сообщали обо всех этих плохих известиях. Но Слово Божие говорит, что человек Божий, сердце которого утверждено, не убоится худой молвы, худых известий. Вы видите это в 111-м псалме. Изучите этот 111-й псалом. Я устремился внутрь себя и просто закрылся в Слове Божьем. Я не волновался о том, что, может быть, Бог злится на меня, или что Бог не имеет со мной больше дела. О, я совершил ошибки в тот самый день. Я делал что-то, чего мне не следовало делать. Я все, знаете, мы живем в таком мире. Я несовершенный, так же, как и вы, но Бог совершенный. И именно в Его совершенстве мы и живем. И мы пользуемся Его обетованиями для нас и тем, что Он нам дал. Я просто закрылся внутри себя. Я просто сказал, «То, то во мне больше того, кто в мире». Также 54 главу Исаии 17 стих, который я вам недавно цитировал. Именно в нем я закрывался каждый день. Я закрывался в крови Иисуса. Я просто начал цитировать слух, и я сказал, «Бог, я хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты заботишься о Джене. Я хочу поблагодарить Тебя за то, что мы искуплены. Я хочу поблагодарить Тебя за то, что 102-й псалом говорит». «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его, потому что наша жизнь искуплена от могилы, от разрушения». Слава Богу. Я просто закрывался в этом, просто шел с этим вперед. Шел с этим вперед. Внутри меня это великая уверенность. Великая уверенность. Кто-то может спросить, «А что, если бы она умерла?» Что ж, она бы пошла на небо. И через какое-то время я бы снова там с ней встретился. И это нелегко делать. Я не говорю вам что-то, что легко делать, но это можно сделать в силе Духа Святого. Когда вы ходите и пользуетесь этим правильным положением перед Богом. Иисус мой источник, Иисус моя сила и крепость, Иисус мое преимущество. И я пользуюсь тем, что Он предложил и дал мне в своей крови. Так что мое правильное положение перед Отцом внутри этого этот мир и эта уверенность работают для меня даже тогда, когда снаружи я испытываю такое сильнейшее давление, что кажется, что этот поток просто снесет тебя. Внутри вы можете закрыться в Слове Божьем и пользоваться тем фактом, что с Богом все в порядке. Бог прав, и Он во мне, и Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Вы можете закрыться в этом и начать двигаться вперед. И начать напирать на дьявола, вместо того, чтобы бежать от него. И говорить ему, «Во имя Иисуса убери от меня свои руки». Убирайся из этой ситуации. Я в правильном положении перед Богом, и мистер Зиал, Я беру власть над тобой во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Но не уходите, потому что мы еще вернемся с некоторой информацией, которая поможет вам позволить Богу совершать что-то в вашей жизни. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Слава Богу, я Кеннет Копланд, и это очередная ежедневная передача «Победоносный голос верующего» миссии Кеннета Копленда. У верующих есть голос. Слово Божье говорит, тогда скажут избавленные или искупленные Господом. И слава Богу, мы так говорим. Аминь. Мы искуплены, мы праведность Божья, и мы воздаем Богу хвалу и славу за то, что Его Слово истина и молитва все изменяет. Аминь. Давайте помолимся и попросим о Божьем благословении на эту передачу. Отец, мы благодарим Тебя за Него. Мы просим Тебя во имя Иисуса, Твоим Духом Святым, открывать нам все, что нам нужно знать, чтобы сделать этот день успешным. Отец, я хочу напомнить Тебе то, что сказал Иисус. Это записано в Твоем Слове. Он сказал это в 4 главе Евангелия от Марка. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, если кто имеет уши слышать, да, слышит. И мы имеем уши слышать, и мы здесь, чтобы слышать то, что явно, что нам нужно знать. Помоги нам быть победителями во Христе Иисусе на протяжении всего этого дня. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Мы говорим и будем говорить об этом всю эту неделю. Мы говорим о праведности Божьей. К слову, праведность было добавлено религиозное значение. То понимание, которое есть у большинства людей на улице. Если вы говорите о праведности, они думают о ней только лишь как о чем-то, что имеет отношение к религии. Жаль, жаль, что оно было использовано таким образом. Оно было отделено в религиозные лексиконы и так далее. Хотя оно просто означает правоту, правильность. Мы используем его каждый день. У нас есть определенные гражданские права. Что такое гражданские права? Это права, которые есть у каждого человека, который является гражданским лицом в этой стране. Это гражданские права, личные права. Как вы получаете эти права? Есть определенные вещи, которые были определены законом. Есть определенные вещи, которые были записаны в Конституции, например, Соединенных Штатов. И человек, который рождается в этой стране, или человек, который легально приезжает в эту страну и становится гражданином этой страны, например, Соединенных Штатов Америки, в этой стране у него есть права. Фактически, этот человек, давайте использовать это, это хороший пример. Я рад, что он пришел мне на ум. Допустим, человек родился за пределами Соединенных Штатов. Родился в какой-то другой стране. Но он приезжает в Соединенные Штаты и легально становится гражданином этой страны. Он принимает все законы этой страны, поднимает свою руку и приносит присягу. И когда он принес эту присягу, Уполномоченным для этого человеком он объявляется законным гражданином этой страны. Как бы вы могли это назвать? Задумайтесь на минуту. Что с этим человеком произошло? Он был рожден заново. Он больше не является гражданином той страны, в которой он изначально родился. Он был рожден заново. Он не входил снова в дробу своей матери, но он изменился. Он вышел из-под закона той страны. Он больше не является частью той страны. Та страна не имеет над ним никакой власти. Он стал гражданином этой страны. И что происходит, когда он становится гражданином этой страны? У него появляются определенные права, не так ли? Именно поэтому многие люди хотят быть гражданами этой страны, Соединенных Штатов, из-за наших гарантированных законов прав. И давайте применим это к Слову Божьему. В том примере, который я сейчас приводил, в этом естественном физическом мире, вы меняете то место, где вы родились, на новую страну и становитесь гражданином этой страны. И вы имеете все те же самые права, что и человек, рожденный здесь. То есть вы в буквальном смысле родились заново, были переселены. Библия говорит в послании к Колосянам, что когда мы делаем Иисуса Христа Господом нашей жизни, мы переводимся из под власти или из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Божьего. И в этом царстве Бог всемогущий находится в должности судьи. Как вам это нравится? Бог судит праведно. Его право это делать. Этот человек поменял Господь. Он сказал, «Я не хочу больше быть под дьяволом, я не хочу больше быть в этом царстве тьмы. Я отдаю мою жизнь в руки Иисуса Христа. Что ж, вы были рождены свыше, переведены из царства тьмы в царство Сына Божьего. Как говорит Библия, вы стали гражданином. Вы стали гражданином семьи веры, гражданином семьи Божьей и названы самим чадом Божьим. И ваше духовное гражданство, Ваша духовная власть, ваши права и привилегии в этом духовном царстве были куплены, гарантированы и оплачены Иисусом Христом через пролитие Его крови, из-за чего Он оказался в самом аду, и там Он взял власть над сатаной. Он сказал, «Врата ада не одолеют мое царство, мою церковь, мою территорию, мое царство, царство Божье». И мы с вами стали гражданами этого царства. И благодаря тому, что сделал Иисус, и когда Он воскрес из мертвых, Его праведность, Его права Царства Божьего, Его права как Сына Живого Бога, Его правильное положение перед Отцом, Его свободное от греха правильное положение перед Отцом. Иисус ни разу не согрешил, Поэтому он занимает совершенное положение перед Богом Всемогущим. Когда мы делаем его Господом нашей жизни, тогда это его свободность от греха, это его совершенное место с Богом, это его положение перед Богом. Не наше положение как грешников, но наше положение как перерожденных из сферы греха в правильную сферу сферу правоты, сферу праведности, сферу оправдания, сферу справедливости, сферу объективности, сферу правильного положения перед Богом, сферу праведности, праведности, а именно в Иисуса. Мы были избавлены от власти тьмы, и мы были переведены в Иисуса, в Него. Иисус представляет нас перед Отцом. Мы имеем Его положение перед Отцом. Иисус взял на Себя наше падение, грех, наказание, чтобы мы могли занять Его положение. И когда мы занимаем наше место и пользуемся тем, что принадлежит Иисусу, потому что Он дал это нам, вот когда Бог, Отец Небесный, начинает отвечать нам, наша молитвенная жизнь начинает работать. Библия говорит, много может усилена молитва праведного. И раньше, читая это, я думал, о, говорю вам, разве было бы не замечательно быть праведным? Но это не обо мне. Я столько всего натворил, наделал таких ужасных вещей, о, я... И все мое отвратительное прошлое вставало у меня перед глазами. И я думал, о, да, когда-нибудь, о, Боже мой, да, аминь, когда-нибудь я попаду на небеса. О, да, когда-нибудь, о, да, аминь. Что со мной происходило? Дьявол отключал мою молитвенную жизнь. Мне не нужно молиться, когда я попаду на небо. Мне нужно молиться сейчас. Много может усиленная молитва праведного. Не знаю, почему я не читал дальше, где говорится о том, что Илия был человек, подобный нам. Знаете, как бы мы сказали это у нас в Техасе? Человек, который оплошал не меньше меня. Человек, который совершил столько же, много глупых ошибок, сколько и любой из нас. Тем не менее, было правильно положение, которое было у него перед Богом, и Бог отвечал ему. А именно об этом мы и говорим. Я хочу показать вам здесь пару вещей. Давайте прочитаем некоторые места Писания. У нас есть время здесь кое-что прочитать. Недостаточно просто говорить об этих вещах. Я хочу сначала прочитать вам из послания к римлянам. Давайте обратимся к этой части Нового Завета и прочитаем здесь о некоторых вещах, которые обещаны нам Словом Божьим. Нет никакой пользы, если этого нет в Слове Божьем. Вам самим нужно изучать Слово Божье. Вам не нужно верить чему-то просто лишь потому, что «я это сказал» или «кто-то другой это сказал». Вам самим нужно найти это в Библии, потому что Слово Божье — это слова Бога, обращенные к вам. Если вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, если... Вы не сделали, тогда сделайте это. Римлянам 5.17. «Ибо если преступлением одного, говорится об Адаме, смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Дар праведности. Дар правильного положения перед Богом, как мы говорим. Так сказано в Конституции Соединенных Штатов. Вы когда-нибудь слышали о обилие о правах? Есть определенные права, которые есть у человека, и по закону вы не можете их у него забрать. И в нашей стране наш закон говорит, и наша Конституция говорит, что у человека есть определенные права, которые не могут быть у него отняты. Он не может быть их лишен. Аминь. И по этому поводу велись большие жаркие споры и дебаты, но благодарение Богу били правах по-прежнему в силе. И благодарение Богу конституция США в силе, нравится это кому-то или нет. В США это закон. И мы говорим о том, чтобы находиться в правильном положении перед Богом. Аминь. Мы говорим о том, чтобы находиться перед Ним в правильном положении, и у нас есть праведность Иисуса. Разве вы не знаете, что у Иисуса есть определенные права и привилегии, как у Сына Живого Бога? Конечно же, есть. Слава Богу. Одна из привилегий, например, если он повернется и скажет, отец, я хочу кое-что у тебя попросить. По-вашему, отец ответит, ничего у меня не проси ничтожества, я не имею с тобой ничего общего. Ты ни на что не годен, ты старый грешник. Нет, Иисус не согрешил, он мне ни на что не годен. отец так к нему не относится. Он и отец одно. Аминь. Аллилуйя. А если они одно, тогда вы знаете, что у Него есть право быть услышанным Отцом. Библия говорит, очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». Если вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, если вы молитесь на основании Слова Божьего, вы молитесь во имя Иисуса, у вас есть такое же право на то, чтобы ваша молитва была услышана, и право ожидать по вере, что Бог всемогущий ответит на вашу молитву, как и у любого другого верующего, рожденного когда-либо свыше. Фактически... Фактически, слава Богу, меня так это заводит, что я с трудом могу говорить. Фактически, у вас есть такое же право быть услышанными у престола Божьей благодати, как и у самого Иисуса. Аминь. Он всегда ходатайствует за вас. И когда вы молитесь во имя Его, не в ваше имя, во имя Его, во имя, Его, во имя Иисуса, Иисус молится от вашего имени. Аллилуйя! Слава Иисусу! Вы не знали, что вы были настолько важными, не так ли? Во время обеда я увидел небольшой рисунок, на котором было написано, «Я знаю, что я не никто, потому что Бог не творил хлам». Слава Богу, на том рисунке маленький ребенок, Молился, он сидел там, сложив свои руки и говорил, «Я знаю, что я не никто, потому что Бог не творил хлам». Аминь. Вы кто-то. Бог любит вас не потому, что вы какие-то особенные, а вы особенные, потому что Бог любит вас. И у вас есть права в Царстве Божьем. Итак, послушайте это. Это дар. И тем более приемлющее, принимающее обилие благодати. Итак, есть принятие этого, понимаете? Вы должны принять это. Бог уже это дал. Бог привел это в действие и осуществил на земле, когда воскресил Иисуса из мертвых. Это уже работает здесь, и дьявол ничего не может с этим поделать. Приемлющие, принимающие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. И когда вы приходите в шестую главу, там говорится, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды или неправедности. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Богу. Аминь. Вы были сделаны праведностью Божьей. Вам была дана праведность Божья. Делайте что-то в отношении того, что касается вашего тела. И не позволяйте ему вести себя так, как будто оно не находится в правильном положении перед Богом. Не позволяйте ему грешить, давая возможность греху разрушать ваши отношения с вашим небесным Отцом. Позвольте мне вам кое-что на этот счет показать. Давайте обратимся к первому Иоанну. Есть еще другие местописания, которые я хотел бы прочитать. Но я хочу, чтобы вы кое-что увидели из первого послания Иоанна. Это крайне важно для вашей веры. Все в этой жизни. Все в этой христианской жизни делается верой. Вера является духовным катализатором слова живого Бога. И именно вера заставляет его осуществляться. Именно вера заставляет то, что вам нужно, и то, чего вы желаете, что Бог пообещал вам, переходить из сферы духа в эту естественную физическую сферу и проявляться там, где вам это нужно, и где вы можете это использовать. Например, исцеление или что-то другое, что вам нужно. Итак, послушайте, что сказано в 1 Иоанна. «Если...» Это 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен». И когда все на дальнем переводе Библии, вы встречаете слова «праведен» или «оправданный», или «тот, кто оправдывает», или «оправдание», в греческом тексте это то же самое слово, которое также переводится как праведность. И в данном случае, здесь это слово как раз так и переведено. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, другими словами, он находится в правильном положении перед Богом, делая это, и Бог сказал ему делать это. Поэтому, чтобы быть правым, он должен это делать. Вы это слышали? Он верен. Когда мы исповедуем наш грех, а не когда нам становятся неприятны из-за Него, или никогда не мы проходим с Ним месяцев шесть. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит нас от всякой, или от всей всей не от 20%, процентов, не от 30%, процентов, а от всей неправды или неправедности очистит нас от всей неправедности. Кто-то может прийти и сказать, «Ну, вы таким образом просто даете людям разрешение грешить». Ну, во-первых, они грешат без всякого разрешения. Я имею в виду, что они хорошо развиты в том, чтобы грешить. Вам не нужно давать им разрешение, чтобы они это делали. Во-вторых, рожденные свыше дети Божьи, в сердце которых есть Иисус Христос, не ищут возможности грешить, и чтобы это сходило им с рук. Внутри себя они серьезно настроены на то, чтобы удаляться от греха, для того, чтобы угождать Отцу Небесному. Так или иначе, когда вы становитесь настоящим христианином, вы попросили Иисуса войти в ваше сердце, Он является вашим личным спасителем. Так или иначе, внутри вас есть знание, есть просто это знание, что «я знаю, что в моей жизни есть место победы с Богом Всемогущим». Я ищу этого, я ищу это, и вы также знаете, что грех украдет у вас это. Аминь. Чтобы проследить за тем, чтобы они правильно это поняли, когда Иоанн писал это послание, чтобы они не думали, что он говорит им, «Ну, можете делать, что хотите, только исповедуйте это, и все будет хорошо». Нет, здесь говорится совершенно не об этом. Он сказал, «Если мы исповедуем грехи наши, тогда Иисус праведен, чтобы простить нам наши грехи и очистить нас от всей неправедности». Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Другими словами, если вы грешите и ходите и говорите, что вы не согрешили, что ж, вы лжете об этом. Вы это знаете. Дети мои сие пишу вам, что вы не согрешали. Апостол Павел написал церкви в Коринфе, как это сказано в другом переводе Библии, пробудитесь к праведности и не грешите. Это 1 Коринфянам 15:34. Пробудитесь к праведности, пробудитесь к праведности и не грешите. Я говорю это к стыду вашему. Другими словами, вам должно быть стыдно, что вы этого не знаете. Что если вы пробудитесь к тому факту, что вы являетесь праведностью Божьей, что вам было дано правильное положение в Божьем присутствии, как если бы греха никогда не существовало, когда вы пробуждаетесь к этому, это остановит грех вашей жизни. Праведность — это мощная сила. Иоанн сказал, «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление, Он есть ходатай, Он есть жертва за грехи наши. Он в буквальном смысле слова говорит о том, что даже когда вы согрешаете, даже когда я согрешаю, Иисус по-прежнему безгрешен, и мы не теряем своего положения перед Отцом, так как мы в Иисусе. Все, что нам нужно сделать, это исповедать этот грех и удалить его. Вот что я вам скажу. Вы можете заигрывать с этим грехом и путаться с ним, и не пользоваться тем, что делает для вас ваш ходатай Иисус. И это уже отдельная тема, в которую мы не будем сейчас углубляться. Мы затронем ее на следующих передачах. Но я хочу, чтобы вы поняли следующее. Этот завет, новый, Кровный завет между Богом и воскресшим человеком Иисусом. Когда вы согрешаете, вы не разрываете этот завет. Вы прерываете свое общение с этим заветом. Но сам завет остается невредимым, потому что этот завет заключен между Богом и Иисусом. И у вас есть привилегия быть частью этого завета. И когда вы исповедуете этот грех, Иисус очищает вас от всей неправедности, и вы входите прямо в присутствие вашего Небесного Отца, даже когда вы все еще испытываете чувство вины. Вы можете приходить к Небесному Отцу, будучи покрытыми драгоценной кровью Иисуса. Слава Богу! Аминь! Наше время подошло к концу, но не уходите, потому что мы еще вернемся с некоторой полезной для вас Информации. Здравствуйте, я Кеннет Копленд. Добро пожаловать на нашу передачу в среду. Подумайте об этом. Уже прошло полнедели. У вас уже самое трудное практически позади, слава Богу. Мы уже будем спускаться вниз горы в оставшиеся дни, но я хочу вам кое-что сказать. Когда вы ходите верой, живете верой во Христа Иисуса и живете Словом Божьим, а не тем, что вы можете видеть, и что вы можете чувствовать, или как, как вам кажется, все будет, у вас постоянно может быть самое трудное, уже позади, слава Богу. Аминь. В этом и суть этой передачи. У нас есть для вас хорошие вещи. Я уже говорил об этом. Фактически, я хочу вернуться и прочитать те места описания которые мы уже читали о праведности Божьей. Праведность – это, если вы пропустили вчерашнюю передачу, обязательно найдите ее и ухватите за это. Посетите наш сайт в интернете и посмотрите вчерашнюю передачу. Мы говорили о том, что человек, который родился, например, не в Соединенных Штатах, а в какой-то другой стране, и он затем легально приезжает в Соединенные Штаты и становится гражданином этой страны, тогда он уже больше не находится под властью той страны, в которой он родился. Теперь он живет по законам и имеет все права и привилегии гражданина этой страны. Фактически, именно поэтому люди хотят попасть в эту страну, потому что у нас есть больше прав и привилегий, чем в любой другой стране. И они подкреплены законом и соблюдением закона. Это называется билем о правах, и это записано в Конституции Соединенных Штатов, что у нас в этой стране есть определенные права. Это незаконно пытаться их у нас забрать. А как насчет... Кого-то, кто родился за пределами Соединенных Штатов. Подумайте немного об этом. Подумайте, что человек, который физически был рожден за пределами Соединенных Штатов. Допустим, такой человек родился, например, в Перу, или во Франции, или, например, в Испании или в каком-то другом месте. Когда он стал гражданином Соединенных Штатов, он легально был рожден заново. Буквально был рожден заново. Разве не так? Я имею в виду, что касается его национального гражданства. Он не возвращался в утробу своей мамы. Он был переведен из прав, правил, привилегий и всего остального одной страны во все другое страны. Он стал гражданином Соединенных Штатов. И у него теперь есть все права и привилегии, гарантированные конституционным законом этой страны. Все равно, как если бы он родился где-то в США. Его гражданство гарантирует ему это. Не так ли? Поэтому... В действительности, что касается его национального гражданства, он был рожден заново. Именно это и происходит, когда человек делает Иисуса Христа Господом в своей жизни. Он меняет свое подданство, меняет своего духовного главу сатаны, который является отцом всех тех, кто не принадлежит Богу. И вы не оскорбляете человека, говоря, что... Сатана является его господином. Если только тот человек целенаправленно не сделал дьявола своим господом, тогда действительно зачем делать такую глупость? Но человек рождается в этот мир, находясь под духовным господством и верховенством сатаны, из-за того, что Адам согрешил, из-за этого союза Адама с сатаной, из-за чего все мы и оказались в таком положении. Мы не имели к этому никакого отношения, но нам передалось это от Адама. Мы получили это по рождению. Но послушайте, если мы делаем Иисуса Христа Господом нашей жизни, Библия говорит в первой главе послания к Колоссянам в 12 и 13 стихах, «Благодаря Бога и Отца, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего или в подданство возлюбленного Сына Божьего в правильное положение, в статус сонаследников. Новый Завет говорит об этом снова и снова, разными путями. Бог хочет, чтобы вы знали, что верующим во имя Его Он дал право. Именно поэтому Он назван праведностью. Он дал право или привилегию, или, как сказано в синодальном переводе Библии, власть быть чадами Божьими. Аллилуйя. И Слово Божье говорит, «Бог мой восполнит ваши нужды по богатству своему в славе, Христом Иисусом. Когда мы пользуемся нашим сыновством во Христе, пользуемся тем, что Он является нашим Господом, что в буквальном смысле означает, что в Нем мы имеем все, что принадлежит Ему, что Он дал нам все, что принадлежит Его Отцу в Нем. Иисус не согрешил, понимаете? Он не нарушал волю Божью. Он не отделялся от Бога. Он не заключал союза с дьяволом. Он не является одним целым с дьяволом. Иисус одно целое с небесным Отцом. И Иисус разрушил силу и власть, которая была над нами у смерти, не позволяя нам быть в правильном положении перед Богом, когда Иисус воскрес из мертвых, Аллилуйя. Вся власть смерти была разрушена. Иисус является Господом расы людей, которая определяется не вашим национальным происхождением, не цветом вашей кожи, не вашим мировоззрением или прошлым, а только тем фактом, что вы сделали, и по своему выбору, в буквальном смысле, дали Иисусу Христу из Назарета полномочия над вашим духом, душой, телом, в финансовом плане, в социальном плане. И когда вы это сделали, тогда Он дал вам свое имя, давая вам полномочия или гражданство в Царстве Небесном. У вас есть право использовать его имя. У вас есть его имя. И скажу вам, как это работает. Еще одна иллюстрация этого. Когда мы с Глорией поженились, когда мы заключили друг с другом завет, я дал ей все, что у меня есть. Я дал ей свою фамилию. И что с ней произошло? В буквальном смысле, она из семьи Нисов перешла в семью Копландов. И у нее есть полное право на все, что принадлежит мне в семье Коплендов. А.W. Копленд является моим зимным отцом. Он все еще полон сил, слава Богу. Он служит Господу все дни моей жизни. И все, что я унаследовал от А.W. Копленда, принадлежит в такой же мере Глории, как и мне. Она с легкостью пишет мою фамилию. У нее нет с этим никаких проблем. Она не останавливается и не говорит. Интересно, есть ли у меня право использовать сегодня его фамилию? Ой, я не чувствую себя такой великой женой. Может быть, никаких здесь может быть. Она пишет мою фамилию. Глория Копланд. Почему? Она ее. Она такая же ее, как и моя. Когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, его имя является таким же вашим, как и его. И все, что имя Иисуса будет делать для Иисуса, оно будет делать и для вас. Он дал его вам. Иисус – наша праведность. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Это Евангелие. Это благая весть. Итак, послушайте, это в четвертой главе послания к римлянам. Это говорится жизни Авраама. И вы должны помнить, жизнь Авраама находится на той стороне Голговского креста, которая относится к обетованию. А наша жизнь находится на стороне факта. То, что происходило с Авраамом, было, так сказать, долговым обязательством того, что произойдет, и то, что происходит в Новом Завете в котором мы с вами живем, является уже фактом. Мы приняли тот факт, что это произошло. Авраам принял тот факт, что это произойдет. Мы приняли тот факт, что это уже произошло. Итак, послушайте это. Четвертая глава послания к римлянам. «Итак, по вере, что было по милости, дабы...» Или это было с той целью. «Чтобы обетование было неприложно. Другими словами, все, что обещано в этом Новом Завете, является реальным и неприложенным для всех или для всего семени. В третьей главе послания к Галатам. Вы к этому готовы? Слава Богу. Если же вы христовы, если вы принадлежите Иисусу, то вы «Семя Авраамова и по обетованию наследники». Итак, если вы сделали Иисуса Господом в вашей жизни, тогда вы являетесь наследником всех обетований Божьих. И он здесь говорит, «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, для всего семени». И Библия называет Иисуса «семенем Божьим». Если вы принадлежите Ему, тогда вы являетесь таким же семенем Божьим, как и Иисус. И послушайте дальше. Не только по закону, или другими словами, не только для еврейского народа, но и по вере потомков Авраама, которые есть Отец всем нам. Итак, послушайте. Как написано? «Я поставил тебя отцом многих народов».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 не поколебался в обетовании Божьем. Он не сказал так, «Подождите минутку, это слишком хорошо, чтобы быть правдой, я просто не могу это сделать, я просто ничего не стою». «Старик, я такой недостойный, я просто... О, нет, я ничего не заслуживаю, не может такого быть, не может такого быть». Он мог бы это сделать, он ничего не заслуживал. Но Бог не пытался убедить его в том, что он был недостойным. Бог пытался убедить его в том, что он все равно хотел для него это сделать. Аминь. Иисус пролил за нас свою кровь, потому что мы были недостойны. Но когда мы с вами остаемся в этом недостойном настроении и отвергаем и колеблемся в Божьих обетованиях из-за какой-то недостойности, это делает кровь Иисуса чем-то незначительным в нашей жизни, поскольку Иисус как раз и сделал это, потому что вы были недостойны. Итак, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но... «Прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное». Итак, послушайте это. «Будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось, или засчиталось ему в праведность». Это было не в отношении к Нему одному написано, что это засчиталось Ему в праведность, или засчиталось Ему в то, что Он достоин. Засчиталось Ему в то, что Он в правильном положении перед Богом. Засчиталось Ему в то, что все хорошо. Но и в отношении к нам. Вменится и нам. «Верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Слава Богу! Или для нашей праведности. Слава Богу! Вы не должны колебаться в обетовании Божьем и говорить, «Да, возможно, это подходит для иудеев, это подходит для проповедников, это подходит для баптистов, это подходит для методистов, но для меня это не подходит. Я простой парень с улицы, я этот мерзкий тип, знаете, я просто грешник, спасенный по благодати, я никто». Перестаньте колебаться, перестаньте быть глупцом и начните пользоваться тем фактом, что нет никого, кто был бы этого достоин. Иисус сделал это для всех нас, поэтому давайте все пользоваться этим и верить, и принимать. Итак, Бог засчитал это Ему. Это было засчитано Ему как то, что Он в правильном положении перед Богом. И Бог начал относиться к Аврааму так, как если бы Он был праведным. И вот мы находимся по ту сторону креста Иисуса Христа, которая относится к воскресению. Мы находимся на стороне факта. Факт состоит в том, что кровь Иисуса уже была пролита, цена уже была заплачена, дьявол уже был побежден. Иисус воскрес из мертвых, Он сидит по праву руку Бога всемогущего на высоте, и это дано нам не как кредит или долговое обязательство, это дано нам. Мы были сделаны праведностью Божией в Нем. Итак, оправдавшись, или, будучи сделаны праведными верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Это то, что говорит следующий стих. Римлянам 5.1. 17 стих говорит. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». В одном из переводов Библии говорится, что они будут царствовать, как цари в этой жизни, посредством Иисуса, являющегося их Господом. Аллилуйя. 2 Коринфянам, 5 глава. Классическое местописание о праведности Божьей. Когда я читал его, это было в конце 1967 года. Буквально за несколько дней до этого я узнал некоторые вещи о рождении свыше. Я узнал, что во мне была вера. Я все ждал, когда я получу веру. А затем, через записи проповедей Кеннета Хейгена, я узнал, что вера была рождена во мне, когда я родился свыше. И я открыл свой Новый Завет. И я никогда ничего подобного не слышал. Я услышал, как он проповедовал об этом, и обратился к Новому Завету и начал исследовать каждое место Писания, на основании которого он проповедовал. И я снова перечитал Новый Завет и увидел, благодарение Богу, что так оно и есть что мы получили вечную жизнь. В нас есть силы Духа Божьего. Мы возрожденные люди, понимаете? Итак, во 2 Коринфянам 5,17 говорится. Как-то раз я читал ты ты дошел до этого места, и я искал все места Писания, в которых говорилось, во Христе, или в Нем, или в Котором. Потому что все, что говорится о ком-то, кто во Христе, говорится обо мне, верующим. Все, что, как говорится, есть у этого человека, есть у меня, потому что я во Христе, я сделал Его, Господа моей жизни. Понимаете? Поэтому я применяю это слово к своей жизни и к своему мышлению, изменяя то, что я говорю. Если я говорил что-то, отлично от этого, тогда я начинаю говорить то, что говорит Слово Божье. Итак, послушайте, что оно говорит. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Я сказал, благодарение Богу, посмотрите на это. Я новое творение. Древнее прошло. Да, аминь. Теперь все новое. Да, аминь. Я не являюсь тем же самым старым, печалящим, угнетаемым грехом, ненормальным олохом. В городке Литл-Рок, штат Арканзас, вечером, 2 ноября 1962 года я родился свыше. Я действительно родился свыше и в глазах Бога, и в действительности, и в Своем Духе. Мой Дух был рожден заново. Я не являюсь прежним человеком, благодарение Богу. Я родился в новом царстве. Но тогда я этого, по правде говоря, не знал. Я новое творение. Я сказал «да, аминь». Я был в таком восторге. Я дошел до 21 стиха. «Ибо, не знавшего греха», то есть Иисуса, он сделал для нас, то есть для меня, жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались. Я подумал, сделано в США, сделано в Японии, сделано в Тайване, сделано в Корее. Я подумал о чем-то, что было изготовлено, создано, сотворено. Новое творение. Понимаете, о чем здесь говорится? Любой, кто во Христе, тот новое творение, слава Богу. Я это новое творение не знавшего греха, то есть Иисуса, Он сделал для нас, то есть для меня, жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Нам не просто вменена праведность или засчитана нам. Благодарение Богу в крови Иисуса мы были сделаны праведностью Божьей. Сама та духовная субстанция, из которой вы сотворены, Вторая глава Ефесянам говорит, «Мы созданы, мы Его творение во Христе Иисусе». Аллилуйя! Этот материал использованный Духом Святым, чтобы создавать и порождать. Ваш рожденный свыше Дух является субстанцией праведности. Вы сделаны из Бога. Вы сделаны из того же, из чего сделан Бог. Аллилуйя! Иногда мне хочется, чтобы я мог просто открыть вашу голову и затолкать в нее все это и навсегда изменить ваше мышление. Поэтому, когда вы молитесь, не молитесь. «О, Бог, я просто старый недостойный грешник и стою сейчас здесь. Я не заслуживаю того, чтобы мои молитвы были отвечены». Что ж, не беспокойтесь. Они не будут отвечены. Об этом не зачем беспокоиться. Вы ничего не получите за исключением пересохшего горла, стоя там и молясь этим неверием. Это пощечина для Бога. Это оскорбление для всего того, что является правильным. И небеса этого не слышат. У небес не записано, что вы недостойный, плохой, жалкий, ничтожный грешник, просто спасенный по благодати. Нет, вы были грешником. Вы спаслись по благодати. И теперь слово живого Бога говорит, что вы праведность Божья. Встаньте и начните так и действовать. Не в гордости «я праведность Божья». Нет, нет, нет, нет. Не в гордости. А в максимальном смирении, я имею в виду, задумайтесь об этом, задумайтесь об этом, я был сделан праведностью Божьей, драгоценной кровью Иисуса Христа. О, я был таким недостойным, о да, я был таким негодяем, но удивительная благодать спасла такого негодяя, как я. Но я больше не негодяй, я был сделан праведностью Божьей, в нем, в Иисусе. И вера, я планирую так и ходить, так и говорить. Говорить это, потому что Слово Божие говорит это. Я говорю это не потому, что чувствую себя таким уж праведным. Я говорю это не потому, что выгляжу таким уж праведным. Я говорю это только лишь потому, что Бог говорит, что я праведность Божия, и та уверенность, и тот мир, который в результате этого начинает работать, и приходить в вашу жизнь, является чем-то просто потрясающим. Слава Богу! Аллилуйя! Не уходите! мы еще вернемся и помолимся молитвой покаяния с теми, кто хочет принять Иисуса Христа. Давайте вместе помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя сегодня за Слово Божье. Мы собираемся вместе на этой передаче, чтобы изучать Твое Слово. Мы отдаем все в руки Духа Святого, и во имя Иисуса мы принимаем Твою помощь. Мы осознаем то, что мы нуждаемся в Тебе, Отец Небесный, в нашем познании, в нашем изучении, во всем, что мы делаем. Во имя Иисуса. Аминь. Мы говорим о праведности Божьей. Праведность — это способность стоять в присутствии святого Бога без всякого чувства вины или позора. У нас есть право и привилегия это делать, Фактически, это дар только лишь по одной причине. Задумайтесь на минуту об этом. У Иисуса Христа из Назарета есть это право и это привилегия. У Него есть на это полное право стоять в присутствии Бога Всемогущего без всякого пятна и недостатка. Почему? потому что он пришел на эту землю, где был весь этот грех, болезни, бесы и страх. Сдал тот экзамен, который провалил Адам. Ходил, говорил, прожил жизнь человека, но без греха. Сдал все экзамены. У него было полное право на все, что есть у Бога, но затем он взял на себя наши грехи, не знавшего греха. Это то, где мы были вчера. 2 Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». В этом ключ, понимаете? Это два ключевых слова здесь, во Христе, в Нем. У Него есть право и способность стоять в присутствии Бога Всемогущего без всякого чувства вины. Без всякого чувства позора. Ведь он ни разу не согрешил. У него никогда не было никакого чувства вины или позора. Я имею в виду, что там его место. Его место на небесах. Его место там, по правую руку Бога. Понимаете? Это место Иисуса. Он может прийти туда, взять свою шляпу и бросить ее там в угол. Это его место. Но послушайте. Он наша праведность перед Богом. Иисус победил грех, который отделил нас от Бога и принес все это чувство вины и весь этот ужас и все эти ужасные вещи. Так что у нас не было никакого реального права на небеса. У нас не было права на Бога. У нас не было права на жизнь. У нас не было права на исцеление. У нас не было права ни на какое благословение. У нас не было никакого права на то, чтобы Бог слышал наши молитвы. Мы не принадлежали Богу. Мы принадлежали дьяволу из-за того, что сделал Адам, и у нас не было никакого права иметь что-либо еще. Но Иисус пришел и занял место Адама. Аллилуйя. Он воскрес из мертвых, что разрушило господство сатаны. И когда мы с вами делаем Иисуса Христа Господа в нашей жизни, благодаря драгоценной крови Иисуса Христа, мы можем стоять в присутствии Бога Всемогущего так, если бы греха никогда не существовало. Благодаря этой крови которая заплатила за это. Которая не только засчиталась вам в праведность, но благодарение Богу вы рождены заново. И вы были сделаны праведностью Божьей во Христе Иисусе. Я хочу прочитать вам местописание из 10 главы послания к евреям. Итак, послушайте это. Помню, когда я впервые это прочитал, у меня не хватило смелости поверить в то, что я читал в Библии, но, тем не менее, в ней это написано. Я принял решение, что все, что я вижу в Слове Божьем, я применяю это в своей жизни, независимо от того, что говорят на этот счет мои чувства. Я буду продолжать исповедовать это и ходить в этом до тех пор, пока мои чувства не придут в соответствии с этим. И это один из тех случаев, Послание к Евреям, 10 глава. Закон, имея тень, это говорится о Ветхом Завете, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, или не подтверждение этого, реальность этого, одними и теми же жертвами, здесь идет речь об убийстве животных и так далее, о пролитии крови животных, каждый год постоянно приносимыми или снова и снова, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Итак, послушайте. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшую очищенную однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов, или никакого греховного сознания. Итак, приносящий эту жертву, бывшие очищены однажды, не должны были иметь уже никакого греховного сознания, никакого сознания поражения Адама, никакого сознания недостойности, никакого сознания этой вины, несчастья, в котором мы с вами живем практически все время из-за греха, болезней, бесов, страха, нищеты, проклятия, которые есть на этой земле. Итак, послушайте это еще раз иначе перестали бы приносить их. Это то, что говорит Библия. Но когда была принесена кровь Иисуса Христа, не кровь тельцов и козлов, а драгоценная кровь Сына Божьего, ее не нужно приносить снова и снова. Она была принесена раз и навсегда. И мы являемся теми, кто пришел к этой крови, и помните, приносящие жертву, бывшая очищена однажды, не должны были бы больше иметь никакого греховного сознания. Вернемся к первой главе послания к евреям, третий стих, и мы увидим это. «Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, вы это слышали? «Совершив собою очищение грехов наших». Воссел десну величие на высоте. Что произошло? Иисус, воскреснув из мертвых, очистил наши грехи. Он разрушил силу греха. Очистил его. Грех больше не имеет над вами власти. В Новом Завете в послании к римлянам говорится, грех не должен над вами господствовать, он не должен над вами доминировать. Другими словами, грех не может быть вашим Господом, если вы принимаете решение сделать Иисуса вашим Господом. Итак, у нас не должно быть больше греховного сознания. Сила Божья через высвобождение праведности Божьей, духовной сверхъестественной силы этой праведности, о которой мы говорим, Высвобождается изнутри вас, когда вы начинаете стоять на этом слове и говорить. Второе Коринфянам 5.21 говорит, «Ибо не знавшего греха, он сделал для меня жертву за грех, чтобы я в нем сделался праведным перед Богом, или сделался праведностью Божией в нем». И Римлянам 5.17. Приемляющая обилие благодати. Вы спасены благодатью, да. Я принимаю обилие благодати. Я спасен, я рожден свыше. Я знаю, когда я спасся. Я спасся 2 ноября 1962 года, около 8 часов вечера, слава Богу. Я знаю, когда я спасся. Я принял обилие благодати и дар праведности. И Иисус является этим даром. Он наша праведность. И когда я поверил в это, я должен начинать ходить в свете того факта. Что даже несмотря на то, что я нахожусь в этом мире невзгод, я не должен участвовать в этих невзгодах, потому что я свободный человек. Даже несмотря на то, что я нахожусь в мире, наполненном нищетой. Я не должен принимать этот дух нищеты, потому что я свободный человек. И я был искуплен от проклятия. У меня есть право на преуспевание небес. И небеса восполняет мои нужды по Его богатству славе, Христом Иисусом, посредством того, что я поступаю по Слову Божьему. Я был сделан праведностью Божьей. У меня есть определенные права и привилегии. И когда я молюсь, я молюсь во имя Иисуса. Моя вера велит мне поступать так, как будто я услышан. Откуда вы это знаете? Я знаю Слово Божье. Понимаете? Оно говорит, что я был сделан праведностью Божьей. И оно говорит, «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его... Очи Его обращены к праведным, и уши Его к молитве их». О да, но, брат Копланд, у меня по-прежнему есть старые нехорошие мысли. Я знаю это. Да, но, брат Копланд, я по-прежнему оступаюсь, и я по-прежнему согрешаю. Я знаю это. Я тоже. О да, ну брат Копланд, я по-прежнему... Замолчите! Вы слышите, что вы говорите? Это греховное сознание. Вы живете, сознавая грех, сознавая сомнение, сознавая этот жалкий мир вокруг вас. Обратитесь к внутреннему человеку, обратитесь к Слову Божьему. Поставьте Слово Божье на первое место. «Иисус очистил меня». Я, рожденный свыше чада Божья, когда я согрешаю, когда я ступаю в Слово Божье, говорю, что у меня есть ходатай перед Отцом. У меня есть адвокат, советник перед Отцом. Дети мои, все я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Я не говорю вам просто продолжать в том же духе и грешить. Я говорю вам противостоять этому греху. Но когда вы все-таки оступаетесь, и если вы оступаетесь, исповедуйте этот грех, и Библия говорит, что Иисус верен и праведен, чтобы очистить нас от всей неправедности. Аллилуйя. Давайте на минуту вернемся назад. Я сказал, что у меня есть право молиться, поэтому я молюсь. Я молюсь во имя Иисуса, поэтому я верю, что я услышан. Мне не нужно молиться всю ночь, чтобы быть услышанным. Я могу молиться всю ночь. Но мне не нужно делать что-либо подобное просто для того, чтобы заставить Бога услышать меня. если бы я только смог заставить небеса услышать меня? Я скажу вам, как заставить небеса услышать вас. Две вещи. Слово Божье и имя Иисуса. Во имя Иисуса. Они услышали вас. Да, аминь. Итак, я молюсь. Библия говорит, что частью моего молитвенного всеоружия является брание праведности. Дьявол приходит и говорит, о, ты ничего не получишь, потому что ты грязный пес, Думаешь об этом, о, думаешь об этом и об этом. Скажите, эй, эй сатана, замолчи. Я пленяю каждую мысль в послушании Слову живого Бога. Я не спровергаю всякую аргументацию всякий замысел, который превозносится и восстает против Слова Божьего. Я праведность Божья. Ну нет, ты же просто тот же самый Кеннет Копленд. Нет, что касается тебя, дьявол... Я говорю тебе не во имя Каната Копанда, я говорю тебе во имя Иисуса Я поступаю на основании того, что сделал для меня Иисус Я говорю тебе в Его имя Я говорю тебе во всеоружии Божьем У меня есть право быть услышанным на небесах И я буду услышан на небесах И ты должен преклонить свои колени Библия говорит, что ты удалишься, ты убежишь, когда я противостою тебе Я противостою тебе во имя Иисуса Потому что у меня есть это право Мои грехи очищены Иисус понес мой грех он понес мои болезни. Он взял на себя мои немощи. Он понес мой скорбь. Он понес мою печаль. Поэтому любая печаль, любая скорбь, которая у меня есть, любая болезнь, любой грех, который у меня есть, это не мое. Это принадлежит дьяволу и бесам тьмы. И во имя Иисуса я пользуюсь тем, за что Иисус умер и за что заплатил за меня. И сатана, я противостою тебе и запрещаю тебе. И, Отец, я благодарю тебя за то, что ты слышишь меня. Я благодарю тебя за то, что я всегда услышан. Ваше плоть и ваш разум могут говорить, не может такого быть. Ты по-прежнему все тот же нехороший ты. Такого не может быть. Нет, не говорите так. Начните развивать праведное, победоносное сознание. Благодарение Богу, мои грехи были понесены. Иисус взял на себя мои грехи. Благодарение Богу, это не моя болезнь. Иисус понес мои болезни, согласно Евангелии от Матфея 8,17, Исаия 53, 4. Он понес мои болезни. Он взял на себя мою печаль. Понимаете? Поэтому я не хожу и не говорю: брат, не могли бы вы помолиться за мою болезнь? Нет, она не моя. Она не моя. Я не предъявляю на это права. Это часть греховного сознания. И позвольте мне показать вам, как работает греховное сознание. Помните, когда Иисус пришел к гробу Лазаря? О, скажу вам, какая-то живописная картина. Он подошел к гробу Лазаря. Лазаря уже похоронили. Он лежал в том гробу уже несколько дней. Иисус подошел к тому гробу. Полагаю, он был единственным там в белом костюме. Все остальные были одеты в печальные одежды. В похоронные одежды. В одежде смерти. Иисус приходит туда, и сестра Лазаря, она стоит там, прямо рядом с Ним. И Иисус подходит к гробу и говорит, «Мне это нравится. Послушайте, что Иисус сказал». Послушайте. «Отец, я знаю, что Ты уже услышал Меня». Скольких людей вы знаете, которые так молятся? Нет, большинство людей говорят, «О, я, конечно, надеюсь, что Бог меня услышал». Понимаете, они больше осознают поражение, нежели победу. Друзья, Иисус уже одержал победу. Вам не нужно завоевывать победу. Иисус уже купил и заплатил за нее. Это уже подписано, скреплено печатью и доставлено. И она была дана вам с указанием на ней вашего имени. Слава Богу так он подошел и сказал, «Отец, я знаю, что ты уже услышал меня». И затем он сказал, «Откатите этот камень от входа». «О, о, что, что? Господь, он уже смердит!» «Господь, он уже смердит!» «Позвольте задать вам вопрос. Откуда приходит это зловоние? Смерть, разложение, все это пришло с греха падения Адама, верно? Все это пришло на землю через грех, и это действительно веселит меня, я сталкивался с этим годами, и такое случалось во многих разных вариантах. Я видел много разных примеров, и каждый раз, когда я начинаю об этом говорить, я вспоминаю другую ситуацию, которая была забавной. Я расскажу вам, что там произошло. На похоронах ко мне подошел один человек. Я служил той женщине до того, как она умерла, и я достаточно хорошо ее знал. И я заметил, когда я пришел на ее похороны, что тот человек не спускал с меня глаз. И он, если можно так сказать... Следил за мной, понимаете? Наконец он подошел ко мне и сказал, «Брат Копланд, ее уже забальзамировали. Боже мой, он боялся, что я подойду к гробу и вытащу из него эту женщину. Я прекрасно знаю, чего он боялся, я думал об этом. Но я не буду делать что-либо в этом роде, если Бог не скажет мне этого делать. Я не раз видел, как человек воскресал из мертвых и видел другие чудеса. И я также пытался это сделать, когда там не было помазания, чтобы делать это. Я хочу, чтобы вы знали. Забудьте об этом. В любом случае, вот греховное сознание. А вот вместе стоят правильное положение перед Богом и сознание веры и праведность. Правильное положение перед Богом не беспокоилось об этом. Бог, я знаю, что ты уже услышал меня. Откатите от входа этот камень. Греховное сознание, сознание греха и поражения, О, у нас ничего не получится, о, Боже мой, я знаю, что ты сын Божий, но... Вы знаете это? Вы знаете эту старую песню? О, я знаю, что библия это говорит, но... А что если... Так говорит это греховное сознание, понимаете? Она сказала, что он уже смердит. А какое отношение то, что он смердит, имеет к воскресению из мертвых. Вы хотите сказать, что было бы легче воскресить его из мертвых до того, как он начал смердеть? Это не имеет к этому никакого отношения. Это точно так же, как тот человек сказал, брат Копланд, ее уже забальзамировали. Я хочу вам кое-что сказать. Бальзамирующий состав не имеет к этому никакого отношения. Сила всемогущего Бога не останавливается и не говорит, ой, жаль, что они ее уже забальзамировали. Мы говорим о силе Бога Всемогущего. Я имею в виду, что они могли накачать ее вены красными чернилами. Это ничего бы не изменило. Это сила Божья. Бог сотворил тело из праха. Аминь. Иисус сказал, «Не сказал ли я тебе, что, если будешь верить Богу, увидишь славу Божью, увидишь, что я есть?» Воскресенье, о да. Она сказала, я верю, что воскресенье будет в далеком будущем. Но не сейчас. Не здесь и не сейчас. Его праведность, победоносное сознание. С Богом все в порядке. Вы когда-нибудь замечали, что Иисус никогда не убегал и не прятался за деревом, когда тот упросил и говорил, «О Бог, о Бог, помоги мне, пусть меня никто не видит. О Бог, надеюсь, что у меня есть достаточно силы». Достаточно веры. О, помоги моей вере. О, Бог, помоги мне, помоги мне, помоги. У меня может не быть на это веры. Они лишат меня права проповедовать, если Лазарь не выйдет из этого гроба. О, Бог, почему ты не послал меня сюда до того, как он умер? Что ж, это грех, смерть, поражение и все остальное. Иисус не был таким. Он просто делал все то, что отец говорил ему делать. Он не вел себя так, как будто был недостаток веры. Или слишком много веры. Слишком мало веры. У него просто была вера. О да, ну это Иисус. Я знаю это. И именно в Его имени, в Его праведности, Его победе, Его жизни, Его очищении, во всем, что есть у Него, мы и ходим с Отцом. Но он сказал, Лазарь, выйди. Она сказала, Он смердит. Но выйди победило то, что Он смердел. Аминь. Правильное положение перед Богом проговорило. И это был сам Бог всемогущий. Номер один. Бог неба и земли. Кто начал действовать? Я хочу, чтобы вы знали, мертвый Лазарь, мертвое что угодно, выйдет из гроба, когда Бог начинает действовать. Правильное положение перед Ним проговорило. И он начал действовать. У вас есть это право. Говорите там, где лежит больной ребенок. Говорите там, где нечего есть. Говорите недостатку и нищете, смерти, греху. Убирайте из моего дома во имя Иисуса. У меня есть правильное положение перед Отцом, которое есть у Иисуса. И начинайте развивать постоянное сознание того, что вы, наконец, свободны. Благодарение Богу всемогущему. Не уходите, мы еще вернемся с полезной для вас информацией. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Каннет Кокманд. Сегодня пятница, слава Богу. Вы можете в это поверить, уже пятница. Для меня эта неделя просто пролетела. Я хочу поделиться сегодня с вами некоторыми вещами относительно праведности Божьей. Наша праведность во Христе Иисусе. Он — наша праведность. Иисус был дан нам как дар. Он был дан человечеству, когда мы принимаем Его. Когда мы принимаем Его, мы принимаем все, чем Он является. Все, что Он поддерживает с Богом всемогущим. Библия говорит, что мы больше не чужды заветов обетования. Мы не без надежды. Мы не без Бога в этом мире. Благодарение Богу у нас есть Иисус. И Иисус является нашим статусом на небесах. И я хочу напомнить вам некоторые местописания, которые мы читали на этой неделе на эту тему. И прежде всего я хочу еще раз прочитать это местописание, о котором мы говорили вчера и позавчера. Фактически, больше чем когда-либо, мы говорили о нем в среду. Я хочу, чтобы вы еще раз его послушали. Это первая глава послания Колосянам в Новом Завете, 12 стих. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас, или сделавшего нас». Помните, мы говорили об этом слове «сделан»? Второе послание к 5:21. «Ибо не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех» чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом или праведностью Божией. Когда вы родились свыше, вы были переделаны, если можно так сказать. Библия говорит здесь в к Ефесянам, что мы созданы во Христе Иисусе. Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. И Слово Божье также говорит нам, что кто во Христе, тот новое творение. Это новое творение от Бога. Когда вы сделали Иисуса, Христа, Господом вашей жизни, вы были рождены заново, ваш дух был сотворен заново. Ваш внутренний человек, ваша внутренняя природа, ваш внутренний человек рожден теперь от Бога. Итак, послушайте это. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас, или сделавшего нас способными быть участниками наследия святых во свете». И послушайте избавившего нас. Или «Бог Отец избавил нас, от власти тьмы вел в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление». Помните ту часть, о которой мы говорили? О человеке, который родился в другой стране. Как его называют? Как называют такого человека? Иностранец. Почему он иностранец, потому что он живет там, он живет по законам той страны, в которой он родился. Он не является иностранцем в той стране, но он иностранец в этой стране. Он не является здесь своим, он может приехать и посетить эту страну, но он лишь посещает ее. И те права, которыми мы наслаждаемся по закону, гарантированы нам, как гражданам этой страны, те права, которыми мы наслаждаемся здесь, эти привилегии, которые есть у нас по закону, который заявляет, что никто не может их у нас забрать, и наши органы юстиции будут защищать нас, чтобы проследить за тем, что они не отняты у нас по закону. Хорошо, вот этот человек, который родился в другой стране, даже несмотря на то, что он хороший человек, даже несмотря на то, что он милый человек, даже несмотря на то, что он нравственный человек, Самый лучший человек, которого вы когда-либо встречали, он родился в другой стране. И в Соединенных Штатах он является иностранцем. Другими словами, Соединенные Штаты не ответственны за него. Разве не так? Я говорю о том, что с юридической и технической точки зрения это так, не так ли? Но, что если этот человек легально получает гражданство Соединенных Штатов? Теперь он гражданин этой страны. Что произошло? Давайте будем использовать библейский язык. Он был выведен из-под власти того правительства, допустим, он родился в Канаде. Он был переведен из власти Канады во власть США. Теперь у него уже не канадский паспорт, а американский. Это паспорт этой страны. Что изменилось? Он был переведен из власти одной страны в другую. Теперь он гражданин этой страны. А для той он иностранец. Он иностранец для той страны. Он теперь там уже иностранец. Почему? Потому что он гражданин этой страны. И теперь примените это к библейским терминам и к тому, как написано Писание. Это то, как Дух Святой объясняет нам в Новом Завете, что происходит, когда человек делает Иисуса Христа Господом своей жизни. Иисус... Наш Господь, Он представляет человечество на небесах, и Он представляет небеса человечеству. Он – наше связующее звено с Богом Отцом. Когда Адам совершил государственную измену и заключил союз с врагом Бога, сатаной, между Богом и человеком образовалась пропасть в духовном плане. И для небес Адам стал иностранцем, и он был переведен из Царства Божьего в царство тьмы. Он стал гражданином проклятого мира. Он стал гражданином царства тьмы. И сатана стал его богом. Тем, кто доминировал, господствовал над ним. И смерть царствовала над ним. Хорошо. Теперь послушайте послание к Ефесянам. Я хочу прочитать вам это из Второй главы. В продолжении той же самой мысли. Послушайте Первый, это. Двенадцатый стих. Or, Давайте прочитаем одиннадцатый стих or, и увяжем or, его or, с этим. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены, и вот это слово «отчуждены» здесь означает, что вы живете под другим господством, по другому своду законов и правил. Вы жили по закону греха и смерти, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы... «Бывшие некогда далеко стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш». Какой мир? Он наш мир с Богом. Вернитесь вместе со мной к десятому стиху второй главы послания к Ефесянам. Итак, послушайте это. «Ибо мы...» Нет, мне нужно начать еще раньше, потому что некоторые из вас не будут знать, о чем я говорю. Итак, послушайте это. «Бог...» Это четвертый стих. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, именно поэтому он все это и сделал. Он сделал это не потому, что один человек такой хороший, а второй человек такой богатый, а третий человек белый, или еще один человек черный, или другой человек мулад, или потому что кто-то не был тем или был этим, или потому что кто-то хорошо выглядит или, наоборот, он такой отвратительный. Все это не имеет к этому никакого отношения. Бог сделал это потому, что Он так возлюбил мир что отдал Сына Своего Единородного по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Он говорит о том, что вы получили, когда вы спаслись, когда вы сделали Иисуса Господом в вашей жизни. Итак, послушайте. «И воскресил с Ним, «И посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призобильное богатство благодати своей в благости к нам, во, или через, это нужно подчеркнуть, через Христа Иисуса». Подчеркните это. Через Христа Иисуса. Его благость по отношению к нам. Его доброжелательность по отношению к нам. Его благодать по отношению к нам. Его спасение, праведность, которую Бог дал нам, это все через Христа Иисуса. Он – наше правильное положение. Почему я продолжаю возвращаться к этому? Мы вчера изучали в послании к евреям, что когда мы приходим к Иисусу, когда мы сделали Иисуса Христа Господом в нашей жизни, когда мы приняли жертву Его крови, у нас больше не должно быть никакого греховного сознания. Это говорит 10 глава послания к евреям. И для того, чтобы ходить в этом, мы просто постоянно должны об этом думать. Мы с вами должны размышлять над этим. Мы находимся в этом мире, окруженный смертью, грехом, поражением и пораженческим сознанием. С самого дня нашего рождения мы растем, будучи отчужденными от победы, от небес, будучи отчужденными от вещей Божьих. Первое, что мы слышим от своих родителей к тому времени, как становимся достаточно взрослыми, чтобы понимать, что они говорят, знаете, что они постоянно говорят? Нет, не делай этого. Ты не можешь делать то, ты не можешь делать это, не делай, то не делай. Это нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Ты не можешь делать это, не делай это. Нет, нет, нет, нет, нет. Мы настолько негативно запрограммированы, я не говорю, что наши родители неправы. Просто вокруг так много вещей, в отношении которых вам постоянно нужно говорить нет. Вы привыкаете, что вам говорят нет. И мы приносим это пораженческое сознание, это сознание беспокойства, сознание страха, в христианство. И мы превратили его в христианизм и сделали из него религию. «О, мы такие ни на что не годны. Мы решили, что когда мы обратимся к Богу, Он скажет то же самое, что говорила мама. Нет, нет, нет. Могу я быть исцелен? Нет. Могу я быть спасен? Нет. Могу я туда прийти? Нет». Давайте избавимся от этого. Бог сказал, что его обетование «да» и «аминь». Аллилуйя. Давайте дочитаем это. Скажу вам. Слава Богу. Послушайте сейчас. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение». Созданы. Созданы. Вы были созданы не тогда, когда вас родила ваша мама. Вы были рождены. Вы не были созданы, вы были рождены. Но когда вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни, вы были рождены свыше. И ваш дух, духовный человек, кто во Христе Иисусе тут новое творение? Мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе. Слава Богу! Мы во Христе Иисусе. То, что мы имеем, приходит через Христа Иисуса. Когда мы приходим к Богу, мы приходим через Христа Иисуса. Если мы приходим к Иисусу и исповедуем перед Ним наш грех, он верен и Он праведен, чтобы простить нам наши грехи, так, чтобы мы могли приходить к Отцу без всякой вины греха или без какого-либо беспокойства и греховного сознания и сознания неполноценности. Каждый раз, когда я использую это слово, я вспоминаю один комикс, который я видел. Там человек находился на приеме у своего психиатра, и его психиатр говорит, знаете, есть люди, которые страдают комплексом неполноценности, а в вашем случае мы не имеем дела с комплексом неполноценности. Вы на самом деле неполноценны. В данном случае, благодарение Богу не имеет никакого значения, что мы неполноценны, потому что мы сделали Иисуса Господом нашей жизни. И Он в буквальном смысле Духом Святым вошел внутрь этого нового сотворенного духовного человека, который является совершенно новым когда вы сделали Иисуса Господом в вашей жизни, какими были вы в тот день, когда вас родила ваша мама. Аминь. Он там! Аллилуйя! Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И наше сознание должно через размышление, через чтение Писания, через исповедание Писания, через молитву по Слову Божьему, через то, что мы стоим на Слове Божьем, считая записанное Слово Божье его честностью, его голос окончательным авторитетом в нашей жизни. И когда оно говорит, что мы были сделаны праведностью Божьей, я не спорю с этим. Неважно, что говорит мне какой-то проповедник, не неважно, что говорит мне кто-то еще, я обращаюсь к Слову Божьему. И оно говорит, что не знавшего греха он сделал для нас жертву за грех. Что ж, он сделал это для нас. Я принял Иисуса как своего Господа. Следовательно, Бог нелицеприятен. Эта кровь Иисуса обязывает меня называть себя тем, кем Он меня называет. И Он говорит, что я во Христе был сделан праведностью Божьей. Да, брат Копун, если я все-таки согрешу. Слово Божие говорит, мы имеем ходатай перед Отцом, праведного Иисуса Христа. Праведного Иисуса Христа. Даже когда я согрешаю, Он от этого не перестает быть праведным. Он по-прежнему праведен, и Он по-прежнему за меня, а не против меня. Аллилуйя. Я могу прийти к нему и исповедовать этот грех. И написано, что он верен и праведен, что простить и очистить нас от всей неправедности. Слава Богу! Мы были сделаны праведностью Божьей в нем. Аллилуйя. И праведное сознание... Это сознание победы. Как-то раз я проповедовал в одном месте, и я уже готовился отправиться на служение, и я собирался проповедовать о том же самом, о чем делюсь с вами сегодня. Я услышал следующие слова. Буквально незадолго до того, как собирался отправиться туда, где я проповедовал. Я молился весь день, и я услышал эти слова. Я услышал, как они поднялись в моем духе, и я знал, что это вышло из Духа Божьего. Я услышал, как они поднялись там. Кто-то скажет, хотел бы я, чтобы я мог услышать что-либо подобное. Что ж, выключите телевизор и идите молитесь. И будьте готовы делиться Словом Божьим с другими людьми. Окунитесь в поток этого, и вы сможете слышать Дух Божий. Вопрос не в том, что он не говорил, а в том, что вы были слишком духовно тупоголовы, чтобы слышать его. Мы все такие. Этот мир вытесняет голос Божий, потому что он звучит вот здесь, а не в этих ушах у вас на голове. Иисус сказал, кто имеет уши слышать, да слышит. Что ж, у всех на голове есть эти физические уши. Это не то, на чем мы сосредотачиваемся. Вы обращаетесь внутрь себя, и вы проводите время, успокаиваясь и молча перед Богом. Проводите время, размышляя над Словом Божьим. Проводите время, читая Библию, так, как если бы это был разговор между вами и Богом. Аллилуйя. Слово Божье — это слова Бога, обращенные к вам. Приняв решение, что я говорю о себе то, что говорит обо мне Слово Божье, что я с помощью Духа Святого могу делать то, что Слово Божье говорит, я могу делать, что ж, я являюсь тем, кем меня называет Слово Божье. Похоже оно на то или нет. Я услышал, как это поднялось внутри меня, я услышал эту фразу. Торжество праведности. Торжество праведности. Библия говорит, что Иисус восторжествовал над начальствами и властями, властно подвергнув их позору. Он победил всех бесов ада. Он победил дьявола в ужасном бою в том промежутке времени, от момента погребения его тела и до того момента, когда он воскрес из мертвых. И он восел по правую руку величия на высоте. Три дня и три ночи, от креста до престола. О, существование человечества висело на волоске. Иисус, пусть Бог его благословит. Иисус, мой победитель. Иисус, наш спаситель, победил сатану и всех бесов ада. Праведность, правота пред Богом восторжествовала и в своем сознании, и в своем мышлении. Я делаю это, и я хочу, чтобы вы делали это. Я хочу, чтобы вы постоянно размышляли над этим. Придите к тому, когда вы постоянно будете об этом думать. Говорите себе об этом. Вкладывайте это в свое мышление. Первым делом, когда вы просыпаетесь утром, слушайте записи проповеди об этом, читайте в Библии об этом, размышляйте над этим, вкладывайте Слово Божье, в свой дух и в свой разум, изо дня в день, и питайтесь им каждый день. Каждый день, когда я начинаю чувствовать подавленность, или я испытываю давление, начать чувствовать себя недостойным, чувствовать себя побежденным, я просто не представляю, как у меня в этот раз вообще может что-либо получиться, я просто не представляю, как Бог может это изменить, все так ужасно, и все выглядит так сложно и так плохо. Каждый раз, когда вы начинаете так думать, Начинаете исправлять это. Исправляйте себя. Нет, нет, я победитель. И за моими словами «я победитель» стоит тот факт, что Иисус победитель, а я в нем. Я принял Его победу в свою жизнь. Я новое творение во Христе Иисусе. Древнее прошло. Дьявол приходит и начинает давить на меня, склоняя к порнографии, давить на меня, чтобы я начал смотреть на других женщин помимо моей жены, давить на меня, чтобы я начал по телевизору просить денег, давить на меня, чтобы я неправильно распоряжался своим доходом, давить на меня, чтобы я сделал то или сделал это, чтобы это ни было. Нет, это часть той старой жизни. Я не должен участвовать в этом. Я новый человек. Я новое творение во Христе Иисусе. И, возможно, это не прекратится моментально. Это никогда не закончится до тех пор, пока весь этот грех и все его воздействие не будет удалено с этой планеты. Поэтому вам придется противостоять этому. Но чем больше вы стоите, тем сильнее вы становитесь. И чем сильнее вы становитесь, тем больше вы стоите. И вы берете это Слово Божье и противостоите дьяволу. Как-то раз... Я где-то проповедовал, и я кое-что сделал. Я не буду рассказывать вам, что именно, это было глупо, это был грех. Я сделал это, я знал, что это было неправильно. Я просто поддался этому, и я проводил там серию собраний. Я чувствовал себя так ужасно из-за того, что я сделал. Это было неправильно. И я не должен был этого делать, я просто поддался этому, и было давление сделать это». Вы испытываете на себе много давления, когда вы проповедуете то, что проповедую я. Я имею в виду, что вы можете проповедовать о том, что это уже все прошло, и ничего из обещанного в Библии не предназначается ни для кого из нас сегодня, и вы не будете испытывать на себе никакого давления. Дело все равно, что вы об этом проповедуете. Но... Когда вы начинаете проповедовать о том, что вы можете иметь все это сегодня, что это принадлежит вам во Христе Иисусе, и вы начинаете прижимать дьявола к стене, он будет делать все возможное, чтобы подлавливать вас на чем-то, особенно когда вы устаете, утомляетесь и так далее. Но я сразу же устремился прямо к Иисусу. «Бегите к Нему, бегите к Иисусу, не бегите от Него». Я сразу же обратился к Нему и сказал, Иисус, я согрешил. Боже мой, я оступился. Я открыл свою Библию на этом месте Писания в 1 Иоанна и сказал, «Ты мой ходатай, и я пользуюсь этим. Я пользуюсь твоей праведностью, и я исповедую перед тобой этот грех». «Я называю эту нехорошую вещь тем, чем она является, и я сужу себя, чтобы мне не быть судимым с миром». В том послании, которое Павел написал Коринфянам, написано, что если мы судим себя, мы не будем судимы с миром. И поэтому я сужу себя в отношении этого, я согрешил, и я принимаю свое прощение. Я чувствовал себя ужасно. Боже мой, я чувствовал себя отвратительно. Я весь тот день был в подавленном состоянии. Я сказал, Господь, я не пойду туда. Я не буду сегодня вечером проповедовать, тебе придется найти себе кого-то другого, я просто не пойду туда. Спустя короткое время Господь спросил, почему ты не пойдешь туда? Я сказал, ты знаешь почему? Из-за того, что я сделал. Он сказал, о чем ты говоришь? Я ответил, ты знаешь, о чем я говорю? Он сказал, разве ты не исповедовал это? Я ответил, да, исповедовал. стоило сказал, разве мое слово не говорит, что я верен и правильно, чтобы очистить тебя от всей неправедности? Я ответил, да, говорит. Он сказал, иди проповедуй. Я не знаю, о чем ты говоришь. Я сказал, Бог, ты знаешь, о чем я говорю? А то нехорошие вещи, которые сделал. Он сказал, Кеннет, когда ты исповедал этот грех, это не было тем моментом, когда я узнал о нем. Это было тем моментом, когда ты избавился от него. Теперь ты, благодаря мне, в правильном положении перед Богом. Я твой Господь, я твой Спаситель, я руковожу твоим служением. Я говорю тебе идти проповедовать. Я хочу, чтобы вы знали. Я схватил свою Библию, вскочил и побежал через дорогу туда и угадайте, о чем проповедовал. Первая она, первая и вторая глава, слава Богу. Не уходите, мы еще вернемся. Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Я хочу прочитать вам послание Галатам 6.6. Там говорится, «Наставляемый словом, дели всяким добром с наставляющим». И в десятом стихе говорится, «Итак, доколе есть время или возможность, будем делать добро всем, а наипаче своим по Это пожертвование, по сути, является возможностью. Вы можете давать его... А можете не давать, но я вдохновляю вас узнать от Бога насчет этой возможности. Господь, даешь ли ты мне возможность присоединиться к Аннету и Глории Копланд в том, что они делают по всему миру? Должен ли я как-то участвовать в том, что им поручено? И если Бог скажет, что должны, тогда воспользуйтесь этой возможностью. Посейте семя и верьте Богу, что Он будет действовать в ваших интересах и в вашей жизни. Многие из вас уже являются партнерами, вы уже являетесь партнерами с этим служением. И от имени Канады Глори Коплант и всех сотрудников я хочу сказать вам спасибо за то, что вы являетесь верными. Верными в том, чтобы молиться, чтобы давать, чтобы соединять свою веру с нашей в проповеди Благой Вести Господа Иисуса по всему миру. Если вы пропустили какую-то передачу, вы можете найти ее на нашем сайте и скачать ее для себя совершенно бесплатно. Сделайте это. Я хочу, чтобы вы знали, что когда вы сеете в это служение, ваши средства как раз и идут на такие вещи, как этот веб-сайт, создавая больше возможностей для проповеди Слова Божьего. Сейчас я соглашаюсь с вами в молитве. Отец, я молюсь за каждого, кто воспользовался этой возможностью посеять. И во имя Иисуса я называю их благословленными. Мы благодарим тебя за это, и мы воздаем тебе хвалу во имя Иисуса. Аминь. Эй, послушайте, будьте частью хорошей церкви, той, которая проповедует Иисуса, той, в которой есть жизнь. Приходите туда и напитывайтесь жизнью, и затем будьте теми, кто несет эту жизнь другим. В этом суть хождения в церковь. На следующей неделе я хочу, чтобы вы присоединились на передаче "Победоносный голос верующего к моему дедушке с бабушкой Канату и Глори Копнут". Это будет особая неделя передач. Не пропустите их. Все эти передачи вы тоже сможете найти на нашем сайте kcm.org.ua. Спасибо, что смотрели нас на этой неделе. Посещайте наш сайт, скачивайте для себя те передачи, которые пропустили, и присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Спасибо, что были с нами. Я Джереми Персонс напоминаю вам, что Иисус. Господь!